Добрый день, я приветствую всех на канале 18 соток. и сегодня я хочу рассказать вам как же организовать мини червячную ферму у себя на участке чтобы получать свой гумус выращивать хорошую и качественную рассаду и что для этого нужно для начала нам нужно будет какую-то емкость, в которой мы будем выращивать червей я буду использовать вот такие вот ящики для начала придется обрезать вот эти края полностью по кругу, чтобы часть была идеально ровная, чтобы хорошо прилегала к остальным ящикам. Сейчас будем отрезать. Вот я обрезал два ящика, ровные края у них, теперь они хорошо прилегают друг к другу. Вот я буду использовать таких три ящика. В ящик я вставлю вот такой вот мешок. Мешок хорошо пропускает влагу так что избытки его жидкости будет вытекать с ящика сейчас мы наставим нижний ящик и будем засыпать сюда уже берегной и запускать червей я подготовил уже ящик вот разрезал мешок уложил его на дно так и на дно я всегда ложу обычный с ящика картон очень любят откладывать в нем коконы а когда уже я картон приходит в негодность они его с удовольствием съедают так вот, так вот я уложил так, для начала я буду ящик заполнять компостом это у меня прошлогодний компост вот он ящики где-то в ведре Но он не полностью перегнил еще с прошлого года такой рассыпчатый влажность должна быть где-то в пределах 50 процентов 50-60 корм для червей не должен быть очень мокрый значит через задохнуться при влажности где-то 22 процента это очень низкая влажность черри при такой влажности погибают где-то при влажности 30 процентов они перестают Откладывать коконы. Это же все очень плохо чувствует. Ну, где-то должна быть в пределах 50%. Если у вас ящик, он должен обязательно дышать. Влага должна излишки влаги уходить. Если вы хотите увлажнить саму почву, в которой находятся черви, это лучше делать, конечно, с распылителя. Не поливайте его со шланги, там без слейки, излишки влаги. Жирые черевья могут захлебнуться. Засыпаем часть перегнутой. Большим слоем не будем сыпать, так как червей у нас не очень много. Как раз еще будем корм, так как компост не полностью перепрел Так вот, мы таким небольшим слоем насыпем вот. вот это, мне им не хватит потом корм будем добавлять первый раз где-то сантиметров 5 в высоту сильно нельзя много корма от этого черви тоже будет погибать за счет того что э, будет высокая температура пойдет процесс ферментации у корма и он будет выделять углекислый газ и от этого черви могут задохнуться сильно большое количество не надо 5 сантиметров для начала, как вы только будет запустите червей, не больше 5-7 сантиметров. В дальнейшем уже можно где-то 10, 12, 15 сантиметров толщина корма. Корм потом будем добавлять, когда уже будет видно, что питательных веществ сверху не осталось, и тогда досыпаем. Если питательные вещества еще есть, не стоит досыпать, пускай не доедает полностью все. Я купил в рыбацком магазине 5 вот таких вот баночек червей по 9 гривен это 45 гривен 5 банок где-то где-то 100 российских рублей так вот я их добавил в компост перемешал где-то в пределах наверное, 200 300 штук Черви. довольно прилично, черви хорошие смотрите какие отличные черви это червь старатель в основном торгует в рыбацких магазинах именно старателем это червь довольно быстро размножается очень быстро растет и в основном использует только его потому что обычный червь он дольше размножается Но смотрите какая красота тут червя хватит нам вот этот вот червь где-то через два месяца практически заполнит весь ящик. Он увеличится где-то в 6-7 раз. Это уже будет хорошая семья. Он очень быстро перерабатывает пищевые отходы. Кормить его можно любой органикой. Съедает все. Начинает бумаги, заканчивая листьями. Беточки, палочки все же перегнивает, все с ним съедается кормлю я им кормлю этого червя в основном это пищевые отходы вот у меня здесь картошка это покажу а, не вот смотрите картошку надо обязательно вот она перемалывать либо в блендере либо миксером, все это дело надо перемолоть. Почему? Потому что картофельные шкурки очень долго разлагаются. Они разлагаются, могут разлагаться там в течение двух-трех месяцев, практически остаться целыми. А когда они уже перемолоты, они соединяются вместе с почвой, и бактерии довольно быстро их перерабатывают. Есть у меня все. И гречка, все-все и пищевые отходы. Сейчас мы это дело все перемешаем, добавим червячков сюда и увлажним их. Влажность должна быть где-то в пределах, я делаю в пределах 50%, 50-60%. Вот такая красота. Так, ну что, будем загружать их, потому руки все грязные. Я загрузил корм, сейчас все это дело перемешаем. Я обязательно добавляю картон, черви очень-очень его любят также они тут хорошо размножаются в нем так теперь нам надо добавить немножко золы обязательно Это для раскисления большое количество мы добавим сюда золы чтобы раскислить сам субстракт. чуть чуть чуть и раз две три недели я добавляю вот у меня яичная скорбупа перемолотая мелко тоже небольшое количество вот так вот. Так, еще немножко залички все а теперь все это дело смешиваем смешиваем перемешиваем и добавляем немножко водички доводим где-то 50 процентов вот. как только все будет съедено добавим еще порции питания также можно добавлять сюда сено опавшую листву свежую зеленую траву ну, в общем любую органику все что разлагается все хорошо съедается червями так перемешаем все это будет супер И теперь у вас будет свой собственный гумус настоящий не тот который вы купите в магазине в магазине сколько я не покупал когда раньше не было червей там я не знаю процентов может быть 10 гумус все остальное либо перегной либо обычная земля так что когда слеем. Если вы будете выращивать в квартире, конечно, таким кормом при выращивании в квартире пользоваться нельзя, иначе сразу появится невероятное количество мошки, запах будет просто нереальный. Мясные продукты сюда очень добавлять, иначе вонь будет просто невыносимая, таким как трупом разлагающимся. Если вы будете выращивать в квартире, я вот сейчас выращиваю их так дать им участки потом я осенью перевожу их домой и уже пересаживаю полностью в торф в торф там никакого запаха ничего нет но так как в торфе мало питательных веществ я использую комбикорм комбикорм которым кормят птицу поросят это кукуруза овес ячмень куку... ну, полный полностью сбор весь набор и вот вы Уложили полностью слой торфа, запустили туда червей. Конечно, не будет переход вот этот у них с такого питания на тот, довольно болезненный. И небольшим слоем мы насыпаем с вами комбикорм. После чего мы с вот такого вот, вот, такого вот распылителя увлажняем комбикорм и сверху накрываем картонкой. Это я сейчас тоже запущу червей и сверху закрою картоночкой. Плотно закрывать нельзя, значит в задохнутся. задохнуться. Так, вот мы все же довели. Видите, какая масса? Она довольно влажная. Ну, еще можно будет чуть-чуть немножко увлажнить. Все, теперь можно запускать червей. Сейчас черви идут вниз и начнут снизу подниматься вверх. Мы наложим потом еще один слой еще один как только ящик будет полный мы поставим сверху второй ящик и все черви с этого ящика переползут в верхний. потом нижний убираем опускаем вниз сверху вставим следующий и вот таким вот способом мы будем добывать себе гумус гумус это мне кажется наверное самое ценное что придумала природа в почве его на куб на метр кубический. Где-то приходится в пределах от 2 до 5%. Ну, все зависит, конечно, от наличия червей. Чем больше червей, соответственно, тем больше будет гумуса. Самое питательное, что только есть в почве. Все. Вот мы закрыли. Сейчас сверху положим кусок можем либо газету положить либо опять же картон ну, газета довольно быстро раскисает картон он не так быстро киснет не так испаряется влага у вас вот все готово теперь ставим ящик в какое-нибудь прохладное место и будем смотреть как будет все съедено мы снова добавим сюда очередную порцию питание я увлажнил саму почву перегной сам теперь мы закроем все это дело картоном все влага будет сохраняться и поставим сарай проходном в месте червей я уже выращиваю пятый год в прошлом году я довольно серьезно Приболел, два месяца, можно сказать, не выходил с квартиры. Это где-то был уже конец сентября, начало октября. И черви, которые находились у меня на дачном участке, остались без присмотра. Забрать их некому было. Мне пришлось позвонить соседу, попросить, чтобы он всех червей отпустил компостную кучу. И получилось так, что я остался без червей гумус который был уже был весь израсходован если кто-то смотрел мои видео те видели какая рассада у меня перцев каких красавцов я выращиваю это благодаря гумусу в любую покупную землю я обязательно добавляю гумус дальше там написано что гумус есть если вы добавите гумус у вас будет супер рассада лучше, чем у всех. Прошло уже почти полтора месяца. Сейчас мы посмотрим, что у нас здесь. Надо обязательно бумагу смачивать, чтобы она не пересыхала. Склеивается во все. Вот наши червячки вот маленький червячочек вот если посмотреть сейчас я покажу только видать недавно вылупился такого вот, вот, надо аккуратненько потому что на бумаге здесь полно оконнов сам покажу вот маленький червячок все видно тоненький а вот коконы, вот они, посмотрите, вот видно, два штучки лежат, вот. два кокона, вот. два кокона, множество молоденьких червяков, там вон тоже коконы есть, вот видно, вот они, видите, она очень много вот везде везде везде везде хер выплодятся вот. я взял пальцы видно вот он кокон надо увлажнить сейчас почву что почва уже пересохла и стравка у меня покушать не суть есть что тут еще еды им хватит Вот, смотрите, сколько их тут, Маленькие червячки. Они, видать, плодятся во всю. Вот, смотрите, сколько тут их. Видите? Ну что, не будем их тревожить. Пускай они все перерабатывают. Вот, смотрите. Червей очень много. Все. Не будем их тревожить. Пускай кушает сегодня я буду готовить очередную порцию еды для червей мы будем использовать товарцы перезревшие груши яблоки картофельные очистки это чай с пакетиков отходы чая уже тоже они хорошо кушают и трава вот у меня есть такой старенький китайский блендер. В нем сейчас измельчим и несем под кормку червям. Конечно, корм лучше измельчать, если вы хотите, чтобы они быстро его съели. Потому что он очень долго разлагается, а в измельченном состоянии он довольно быстро приходит в процесс ферментации. Расложение черепа довольно быстро его съедает. Соответственно, чем лучше корм, тем черви быстрее растут. Вот корма у меня получилась. 5-литровая ведерка. Такая вот кашица. Это не очень сильно мелкая фракция, но все равно это лучше, чем оно, когда крупная. Теперь что надо обязательно добавить немного золы. Зола для раскисления. При ферментации получается корм довольно кислый и вот таким вот макаром сейчас мы все это дело добавим немножко по чуть-чуть и хорошенько перемешаем и небольшим слоем накроем в ящике корм разложим и будет отлично так еще немножко и будет красота ну, пойдем посмотрим сейчас что у нас с нашими червями ну, вот мне кажется столько полных хватит все идем кормить червей это я был где-то полторы недели назад смотрел их ну, давайте посмотрим, что что у нас на сегодняшний день ну, подсохло подсохло все Смотрите, как они поточили бумагу. Да. Вот наши червячки. Вот они тут. Они же доели тут практически все. Осталась только трава, которую я накрывал. Все остальное было успешно съедено. Вот червячок, сейчас вам покажу. Как же мне его достать вот смотрите вот эта чер считается половозрелым как определить половозрелый это чер или нет вот посмотрите верхней части у него вот видите колечко вот она вот так вот определяется половозрелость червя ну, он еще не полностью половозрелый он должен быть намного крупнее вон видите колечко вот она те черви они гемофродиты, они имеют оба половых органа. и при скрещивании у них происходит обоюдное оплодотворение вот в этом от колечке и находятся коконы потом через сбрасывает их вот маленького червячка уже до такого половозрелого проходит от двух некоторых от трех и до четырех месяцев, все в зависимости, как вы их будете кормить. Вот видите, осталась только одна травка и все остальное уже было съедено. Ну, траву это они потом доедят. Так, давайте же посмотрим, что у нас там с этими червячками. Давайте копнем и посмотрим. Вот, смотрите, сколько там их. Кошмар! Вот еще один такой хороший. Да пола же червячок. Все, там уже гумус у нас. Вот он. Это вот. Видите, он такими вот, как шариками. Но так как он мокрый, он такой более липкий, его потом придется слегка подсушивать, чтобы он был рассыпчатый. Видите, тут же съели все. Одна, осталась одна эта самая. Одна трава сухая. Насыпаем корм как червей здесь стало довольно прилично и кушает быстро это уже третье кормление третий раз я накладываю корм ну еще один раз и уже придется ставить второй ящик сверху ну, вот так вот. Ну, теперь они все, все переползут до самый верх вот так вот увлажнять я не буду Потому что корм довольно влажный. Если огурцы вот так разложенных месяц корм. Так, теперь им кушать хватит. Ну, такого корма им хватит где-то на неделю на 3. три около месяца. Я довольно приличный слой насыпал. Так, теперь сверху я обязательно укладываю сухую траву. Для чего? Процесс размножения у червей, у большинства, происходит в верхней части. Если я сейчас положу бумагу, оно будет довольно плотно. А когда я уложу сюда сухую траву, здесь будет воздушная подушка. И вот как раз в промежутке между кормом и картонкой, они здесь оплодотворяются. Так что сейчас положим сюда травички сушненькой Вот, вот такой толщины. Я укладываю сюда травку. Она потом все равно перегниет. И они ее съедят. По толще я ложу. Во-первых, не так испаряется влага. И они здесь размножаются вовсю. О. Все. И сверху накрываем картоночкой. Можно было в корм добавить еще картона. Ну, так как там же куски остатки оставались, я не стал добавлять. Сейчас я чуть-чуть чем-нибудь прижму вот так вот, пока трава усядется. Ну а потом, соответственно, груз беру. Все. Прошла неделя после внесения подкормочки. Сейчас посмотрим. Что с нашими червячками. Так, травка уже начинает покрываться плесенью. Я тут еще положил капустный лист. Ну, червячки, походу, пьесы. Там ниже. Сейчас посмотрим, где они у нас тут. Вот они все. Да. Вот они тут все у нас. Вон он сидит. Да, они все сверху. Сверху. Все под капустными листьями. Вот где еды тоже он бегут в разные стороны вот он такой здоровый вот этот с коконом да, все, все сверху все драпи толстенькие вот, на капусте еще сидят так будем коконы так, все трогать их не будем вот у нас и вот даже слизень есть слизи ну, слизень нам не, нужен. Это... нам не надо все там влажно так что поливать не будем прошла еще неделя давайте посмотрим у нас здесь ветерок вовсю Во. здесь у нас идет процесс скрещивания видите собралась целая куча вот, смотрите сколько их тут и вот смотрите все тут все сверху все скрещиваются Шустрые, бегают, прыгают и скачут. Так, вот они. Вот. Капуста начала разлагаться потихонечку. Черви кушает, Еды им тут вполне хватит. Когда еды очень много, черви начинает размножаться. Они разбегаются потихонечку. А так все были сене. Смотрите, смотрите, тут поднимаешь, а их тут тьма тьмущая. Просто нереально. Они размножились. Вот, смотрите, кошмар, кошмар, сколько их тут. Тут их вообще нереально. Во всяком случае, во много раз больше, чем я покупал. Так, гумуса полно, так что уже можно будет нижнюю часть убирать. И применять гумус для выращивания любых растений. Так, на этом я заканчиваю. Дальше не буду показывать, как бы это очень долгий процесс. показал вам весь процесс размножения червей так что вы знаете как что нужно делать так что пробуйте размножайте у себя дома червей и удачи всем пока